Всем привет на моем канале! Сегодня приготовлю необычную паску. Очень простой рецепт, всего два ингредиента. Кому интересно, оставайтесь со мной. Сегодня с помощью меренги я приготовлю паску. У меня она будет 3D. Возникло почему-то у меня такое желание поэкспериментировать. У меня готова швейцарская меренга. Ссылочку на ее приготовление оставлю под видео в описании. На пергаменте я уже начертила пирамидки, то есть четыре стороны. Здесь у меня 12 сантиметров основания и верхушечка 6 сантиметров. Ну и соответственно высота паски 12 см. Я за основу брала данную форму. В принципе, она мне не пригодится. Пригодилась мне только одна сторона, с помощью которой я сделала разметочку. Меренгу переложила в кондитерский мешок. У меня здесь обрезан уголок, диаметр примерно полтора сантиметра, может чуть меньше. И сейчас самое главное заполнить, отсадить по разметочке меренгу. При отсадке старайтесь не делать слишком тонкую и желательно отсаживать на пергамент. Потом проще снять. То есть стороны должны быть довольно толстенькими. Что я делаю теперь? Как белковым кремом покрываю торт и выравниваю, то же самое я делаю здесь. Мне понадобится палетка и вода кипяченая. Палетку смачиваю и разглаживаю. Дальше мне понадобится либо линейка, что-то прямое. Либо буду использовать палетку. И мне нужно выровнять стороны. Вот таким образом. Сначала убираю в сторону, потом присоединяю и поднимаю немножко вверх. Вот. Дальше мне понадобится насадка травка, у меня сверху будет гнездо, меренгу я не окрашиваю. Отсаживаю такую, диаметром примерно 8 сантиметров, наверное, гнездо. Вместо насадки травка можно просто пакетик не обрезать уголок, допустим, и проткнуть в нескольких направлениях иголкой. И при нажатии меренга будет кучерявиться, и в принципе эффект тот же самый. Я сделаю парочку. Вместо красителя я использовать буду какао-порошок. Просто сверху посыплю. Дальше белой меренгой. Здесь также обрезан уголок примерно на сантиметр. Я усаживаю сюда птичек. Птички будут смотреть в трех разных направлениях. Начинаю с края саживаю саживаю саживаю тяну вниз и хвостик поднимаем сверху будет голова и то же самое в эту сторону на одну ложку столовую я красила меренги в розовый цвет насадку взяла закрытая звезда маленькую самую она без номера подойдет абсолютно любая рисую крылышки и клювик Я напишу Христос воскрес. У меня есть вот такой план посыпку дешевый. Может быть, 20 белорусских. И сверху немножко. Белой меренгой нарисую крест. Ну, вот у меня на этой крест такого плана, поэтому я его и изображу. Попробую нарисовать церковь. Немного красила в коричневый цвет, меринги. уголок примерно 0,3 миллиметра и рисую веточки ковербы. Из остатков меренги я такие веточки. Вербы, что-то похожее. Все отправляю сушиться в духовку. У меня разогрета духовка примерно до 50 градусов, возможно 60. Открыта, верх, открыта дверца сверху примерно 10 сантиметров. И я сушу примерно 2 часа. Данная безы не знаю, сколько будет стоять. Увидимся, когда все высохнет. Прошло с половиной часа и безы высохло. Еще я оставляла в духовке его полностью остыть. Это я уже сняла половинку. немножко уголок отвал, отвалился, но ну, ничего страшного. С пергамента все равно отстает намного лучше, чем если я буду брать э, с силиконового коврика снимать. Обычно тонкая такое отрезкается у меня. Ой, а здесь оно вообще прекрасно отстает. Птички тоже высохли, лишнее можно стряхнуть. Можно оставить так. Сушила я на двух противнях Вот это было ниже, поэтому здесь у меня прям треснуло. Безе. Прям видно от высокой температуры <клёх> лопнула, не выдержала. Теперь золото у меня здесь кондурин плотное золото развела водкой и я покрашу. В золотой цвет, крестик и церковь. Я еще здесь дописала Христос воскрес. Все. Дальше мне понадобится айсинг. Я беру один белок и сахарную пудру. Смешиваю до густого состояния. Добавляю постепенно. Вот такой, очень-очень густой, чтобы он даже не расплывался практически, я замесила. У меня ушло на один белок 250 грамм сахарной пудры. Взбивала я это на протяжении 5 минут. Сейчас при сборке нужно быть предельно аккуратным, потому что если одна из сторон упадет, она просто треснет. Поэтому делаю подушку такую мягкую из полотенец. Айсинг переложила в кондитерский мешок с обрезанным уголком примерно 5 миллиметров. Беру две половинки. И начинаю сборку очень аккуратно наношу на сторону и соединяю Сразу продумать нужно, где какая сторона будет стоять. Так. Можно использовать шоколад либо кондитерскую глазурь, это будет быстрее, но вы не сможете потом, допустим, отрегулировать. Оно быстро застынет. Если вы готовите кому-то на подарок, либо на заказ, называйте перчатки. Yeah. И последняя сторона. Нужно в таком положении. Убрала вот здесь, на стыках. И внутри нужно... Немножко сгладить. Пассик? Пока нельзя ее вообще поднимать и двигать, потому что она вот так а, двигается. Подвижная очень. Мама, можно Можно. А потом Хорошо. Все. Оставляю вот прям в таком положении. Никуда ничего не двигаю. Ой, Понадобится буквально там несколько часов, а, чтобы а все это? застыло. Это а, это Пасха, безы. Э. Паска паска я возьму насадку закрытая звезда любая подойдет звездочка и оформлю вот эти стыки снаружи с помощью белайсинга можно курюшек небольшой. Вверху также делаю рюш из айсинга, бортик, и гнездышко ставлю, и оставляю а, все это Застывать. Чтобы все хорошо зафиксировалось. Как это круто смотрится и так необычно вообще. Здорово. Все. Увидимся, когда все застынет. И можно будет брать в руки и устанавливать, в принципе, на любую подложку, подставку. В коробку можно сразу упаковать. Но у меня такой нет упаковки. Поэтому там уже импровизируйте. Достаточно времени прошло, и сейчас ее можно брать в руки. Очень классно. Внутри получается она полая, пустая. Можно, кстати, придумать какое-то еще донышко безвешное. У меня есть вот такая подложка. Как раз-таки она идет по диаметру практически. выступает я это уберу, немножко сглажу сейчас я взвешу 319 грамм класс Вот такая шикарная паска у меня получилась на швейцарской меренге. Всего два ингредиента. Белки, сахар. Эффект потрясающий. Мне очень нравится, как это все смотрится. И я результатом очень сильно довольна. Кому это видео понравилось, было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы быть в курсе событий. Всего вам самого доброго. Будьте здоровы. Пока-пока.